Функциональные характеристики объекта учета заполняются на основании технического задания, технических требований, спецификации на объект учета. Для информационных систем специальной деятельности или ЦОД рекомендуется указывать не менее пяти функциональных характеристик – а для информационных систем типовой деятельности или компонентов ИТКИ рекомендуется указывать не менее трех характеристик объекта учета. Обращаем внимание на следующее. Фактические значения характеристик не должны противоречить сведениям, приведенным в других разделах объекта учета,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 является основанием для реализации мероприятия по эксплуатации информационной системы специальной деятельности. Для мероприятий, направленных на эксплуатацию информационных систем специальной деятельности, в качестве основания реализации мероприятия следует прикладывать акт, обводив промышленную эксплуатацию объекта учета. Как поменять наименование объекта учета? Изменить наименование объекта учета возможно путем направления соответствующего запроса в единую службу поддержки в ЕСКАИ на электронную почту supportsobaka.eskigov.ru с указанием номера, текущего наименования или ссылки на объект учета и наименование, на которое необходимо изменить.